1999 помаленечку у нас никто не обгоняет В майках. В майках не разрешают заходить. Расцвела во главе угла, симметрией своей задела, роза первая красной была